Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о эффекте от утепления дома. Скажем так. Многие задают вопросы, как ощутили разницу, не ощутили. Ну, я, скажем так, неоднозначный вывод. Вот. Скажем так, потому что это все работает. Теплофизика, да, то есть утепление, отопление и вентиляция. Вот три фактора. Если где-то что-то ты нарушил, то будет что-то работать не так. Изначально у меня система идет через радиаторы, то есть э, стоит дизельный котел, который там вокруг себя рубашку нагревает за счет этого и горячая вода получается и отопление. Зима в этом году я не скажу, что она холодная, то есть э, были значительно холоднее зимы, это э, не такая слишком холодная, поэтому сложно очень сделать выводы. Плюс еще один из факторов, который негативно и сложно отследить влияет, это как раз таки горячая вода. И то есть младшая дочка сейчас она подросток и поэтому то есть, купание, скажем так, увеличилось в разы. Вот. Плюс там эти все женские дела, там тут нужно побрить, там нужно еще что-то сделать. Ну, короче говоря, вы все прекрасно понимаете. То есть в одном месте я утепляю, экономлю, но факторы жизненные, они немножко дают расходов больше. Смотрите, в год я вошел э, с меньшим количеством солярки. У меня, во-первых, навернулась э, датчик уличный. И, то есть я не смог его поменять ну, то есть Были другие заботы, хлопоты Не поменял Поэтому тоже система работает через э, одно место Значит, Что касаемо радиаторов У нас тут радиаторы да, И в основном здесь, вот, где я сижу, это кухонная зона Но в правую часть у меня идет, там, грубо говоря, Зал, здесь одна комната, дверь, которую вы видите, это дочкина комната, она закрывает дверь. То есть у нее закрыта. У нас вот зал и наша комната, она всегда дверь открыта. Поэтому здесь, грубо говоря, пространство кухня, зал и наша комната, плюс коридор до тамбура и там до санузла. Это все монопространство. И по большому счету везде стоят 11 батареи, ну, то есть один ряд радиатора. А в зале под большим окном там стоит 22, то есть двойные. Два, но он как бы не очень высокий, поэтому здесь система-то вся старая. Все вот эти вот клапана, датчики стоят, регулировки температуры на радиаторах. Но половина из них фиг пойми как работает. То есть чаще всего просто вот срабатывает в зале Большой радиатор и все. И то есть и больше ничего не происходит. В комнате у нас жена отключила радиатор сама по себе. Ну, просто поставила там на замерзание, грубо говоря. Все, он практически не работает. Но она, говорит, мне жарко и так далее. И, то есть, и, и, то есть... А когда я приезжаю, мы вдвоем, то есть она говорит, Во, вообще, блин, пищу печка приехала. То есть, в принципе, по большому счету... Там радиатор как бы особо не нужен. Также мы топим практически каждый день печь. Ну, наш печь-камин, которая э, теплосберегающая. Тоже получается эффект. Ну, тут двойной эффект. Во-первых, это и вентиляция работает. То есть при тяге, грубо говоря, откуда-то потихонечку подсасывается воздух. И ну, немножко микроклимат все-таки лучше, потому что принудительный... При точной вытяжной вентиляции здесь нет. Но есть большая труба. Грубо говоря, есть с бани своя вытяжка. Вот именно в трубе канал сделан с бани. И в бане также есть печь, которая тоже имеет свой канал. И то есть, если топишь, ну все равно движуха воздуха происходит. Плюс в туалете свой вентканал. Плюс в кухне здесь, где вытяжка, тоже свой вентканал. Дальше идет у нас в цокольном этаже, в котельной свой вент-канал. Вот где дизельная емкость, емкость для дизеля я не очень, не помню, есть там или нет. Но в, там комнатка есть, ну грубо говоря, для хранения всяких там солений и вареньей, грубо говоря. Там есть 100% вент-канал, ну и то есть и камин. Это получается 8. 8, у нас, э, 8 отверстий, ну 7 или 8 отверстий в трубе. То есть часть 3, 3 дымовых, ну с газового котла еще, не с газового, с этого с дизельного котла. И плюс э, ди, так, дизельный котел, печь-камин здесь и печь в бане. То есть три домовых канала. Каналы, интересно, очень располагается еще, но это отдельная тема. Это не будем сейчас э, прилетать. То есть, по большому счету, нужно организовывать приточно-вытяжную вентиляцию. Тогда будет микроклимат хороший. Нужно сделать с рекуператором, чтобы еще энергоэффективность была какая-то. Я отношусь к этим вещам как к комфорту. То есть, ну, я езжу на автомобиле это необходимость. Он потребляет э, горючее, за него приходится платить. Но пешком я ничего не сделаю. То есть, в принципе, за комфорт всегда нужно будет платить. Поэтому я к вентиляции отношусь, к рекуперации. Именно как комфорт, комфортно. Ну, просто рекуператор дает еще и более качественный микроклимат. Плюс энергосбережение. Это такая история. Значит, У дочки я поменял головку. Там у нее стоит электронная на радиаторе и... В принципе, там можно выбирать. Работает радиатор хорошо. Радиаторная система расположена каким образом? Она идет под полом. И когда мы покупали дом, приехали, вот изначально я удивился, насколько теплый пол. Вот было удивительно. То есть очень-очень теплый пол. И идет, я знаю, просто в некоторых местах, где как сделано, примерно, радиаторы, проходят магистраль, идут ответвления, там скажем на наверное на зал нашу комнату гардероб это примерно туда идет Но здесь я вот точно знаю что идет в тамбур одно ответвление и оттуда идет от, от этого ответвления именно сюда продолжение то есть ну вот как-то тут такие под полом там сделано то есть если что-то навернется это будет мне просто ужас это я боюсь этого момента просто как не знаю что, потому что я само по себе полы не очень-то горю желанием, но имеется в виду не очень хорошо, допонимаю, понимаю, как это сделать, потому что нужно будет отсюда, по идее, выехать, потому что жить здесь будет невозможно. Там такая ядовитая вата, мерзопакостная, плюс нужно будет это все вместе с системой отопления менять, то есть, ну, это... Понятное дело, там в планах есть как бы утеплить, сделать э, и сделать теплые полы. Вот. То есть вот такая история. Плюс еще к негативным моментам. Есть у меня несколько участков, то есть начиная с туалета, туалет, душбаня, э, там где стиралка стоит, ну типа комнаты хозяйки, что-то напоминает такое. Там у меня пол бетонный получается. И как раз таки вот, когда если сильные морозы, то тогда, ну естественно, циркуляция отопления больше, выше, ну, нагревается теплее, и то есть такое, скажем, частично теплый пол присутствует, потому что проходишь там, понятно, где магистрали проходят, то есть ну, бетонный пол он теплый. Но негативно что, что цокольный этаж он не отапливается, поэтому там это все холодно и то есть теплопотери идут и туда, то же самое, там засасывается холодный воздух с улицы. Там только теплое, небольшое помещение, где сам стоит дизельный этот котел. Потому что он, скажем так, сам себя и это помещение обогревает. Плюс там над ним выходит вся эта разводка, трубы пришли, трубы ушли. Поэтому ну, какая-то часть обогрева происходит. Ну, опять же, в дизельную в это помещение приходит приток холодного воздуха с улицы, чтобы котел работать. И есть вытяжка на, на, на крышу, грубо говоря, через трубу. Поэтому теплопотери достаточно большие. Поэтому вот сказать, что сэкономлено не знаю, пока не понял, честно говоря. Вошел в зиму с меньшим количеством дизеля. Ну, я не понял до конца, почему так произошло. Ну, вообще, у меня 4 тонны, грубо говоря. И 4 тонны мне хватало на 2 года. Я не помню точно, но мы как-то заказывали там в начале лета, ну, там, пару лет назад. То есть, лето отпользовались, осень, там, одну зиму, потом следующее лето, осень, и вот эта зима. То есть, я уже там входил, где-то у меня было что-то, то ли тонна 700, ну, я под Новый год я, по-моему, там что-то... По что-то полторы тонны или полторы или тонна 700 было перед новым годом то есть в принципе экономия скорее всего какая-то присутствует ну конечно потому что она по-другому и быть не может но у меня не утеплен грубо говоря пол не утеплен потолок дополнительно кроме как в дочкиной комнате там я сделал хотя бы пир на потолке там тридцатка пира плюс проклеена ну Наверное, эффективность чуть-чуть повыше. То есть, у нее она не жалуется, у нее тепло, у нее хорошо. То есть, ей комфортно там с радиаторами. Значит, что по поводу торцевой стены. Вот эта торцевая стена и слева. Фасад я менял в прошлом году. Лето и осень. Грубо говоря, что произошло? Произошло следующее. значит, По положительным эффектам повысилась значительно звукоизоляция. Все прекрасно знают, что у меня здесь дорога и так далее. И в будни ну, все-таки там движуха происходит. Плюс мы тут выпиливаем бесщадно э, все скажем растения крупногабаритные. И тем самым оголяем больше дом и больше получаем и вибрации и звука. Но за счет того, что утеплено, утеплял я, кто не в курсе, то до то есть на сегодняшний день у меня 300 миллиметров утепления, то вот как раз-таки звукоизоляция значительно улучшилась. То есть если, ну я потому что здесь наездами, я как командировочный, я больше живу в Хельсинки, чем здесь. Вот, поэтому жена, допустим, там начиная с весны и заканчивая осенью, у нас в торце участка гольф-поле. И там, конечно же, все вот эти подстригательные машины, газон стричь, они начинают где-то в районе 5 утра, начинают стричь. Ну, чтобы уже утро было, во-первых, там и с росой немножко траве получше, и во-вторых, уже чтобы потом посетители могли спокойно играть в гольф. Вот, поэтому стригут рано. И раньше жена злилась постоянно, говорит, вот ее моё блин, 5 утра или там раньше даже 5 утра никак ну, будет, короче говоря, то сейчас она говорит, я вообще их не слышу, ездят они там или не ездят, вообще непонятно, то есть вопрос еще замены окон стоит, это актуально, достаточно актуально, будет очень сильно влиять на звукоизоляцию, потому что сейчас стоят старые окна и нет ни одного стеклопакета, это просто две створки, где одно стекло и второе стекло, вот это такие мероприятия. Плюс нужно двери менять и утеплять пол и потолок. Смотрите, какие еще эффекты? Эффект вот как раз таки из-за того, что все-таки, ну, меньше, конечно же, уходит теплоносителя к радиаторам. Соответственно, эффект получили пол стал холодный. Вот так вот. Как это работает? То есть тут утепляешься, получаешь вроде как экономию, но из-за того, что э, раньше было 100 миллиметров, плюс там кто смотрел э, видео, которые из Телеграма, там посмотрите, в YouTube есть. Вот именно как раз таки. Э, кому вообще интересно, вот что-то по темам и так далее, у меня не развлекательный контент, заходите в плейлисты. Там есть папки, папки по темам. Я каждое видео определяю в какую-то папку. И то есть посмотрите, если что касается моего дома, то пожалуйста, туда заходите и там смотрите. Вот и Очень достаточно подробно все рассказал и объяснил, показывал, там в углу просто отсутствовал утеплитель. Ну там какие-то грызуны ползали, грубо говоря, и там ну, было вот как внутри кусочек ДСП, обрешетка вата и снаружи обшивка. Вот. И, ну и грубо говоря, там сантиметров 5 вдоль угловой стойки не было вообще утеплителя по сути жена помимо того что когда морозы начинались но ну уже отопление она не сильно справляется все-таки мороз то он давит и очень холодно было вот именно в углу плюс по полу стало теплее значительно после вот утепления да, видимо пол тоже там присутствует он как бы сделан по лагам там есть утеплитель и там Мыши сто ну, процентов они где-то там ну, греться, они приходят сюда в дом не заходят, никто не выходит. но там какие-то норы свои есть присутствуют, они там греются и все. Но за счет того что они там что-то копают и где-то если есть приток холодного воздуха да то он как бы ну, как по туннелю может заходить. то есть убрал вот, сделал утеплил грубо говоря и все угол стал теплый от угла не стала дуть, Звук улучшился, и пол стал теплее в морозы, когда ну, там, со стороны жены у угла. Вот. То есть стало комфортней. Но в общем и в целом весь пол, грубо говоря, стал холоднее. То есть если мы первый год жили, это дом 100 миллиметров, плюс все вот эти вот погрешности, где-то там неплотности и так далее, теплопотери достаточно большие, комфортнее дышалось значительно комфортнее дышалось и второй момент это много теплоносителя приходило к радиаторам соответственно по магистральным центральным пол за счет этого был теплый сейчас вот получил такой эффект звук улучшил расход по радиаторам наверняка уменьшился а вот пол стал холодным вот он пожалуйста эффект и по поводу воздуха вентиляции то есть э, недостаточно ну, стало уже не совсем так комфортно то есть постоянно проветриваем открываем окна там перед сном и так далее печку топим ну вот, такой чтобы комфорт более был ну, адекватный поэтому видите как вот все сложно однозначно не получается вот сделать так или так и ты что-то выиграешь, вот непонятно то есть для того чтобы получить полноценный комфортный дом необходимо все-таки сделать завершить весь полностью комплекс работ тогда можно будет оценивать плюс опять же это радиаторы радиаторы скажем тут тоже такое подозрение скажем бывает так что вот вот здесь ну, вы не видите, но здесь окно есть, радиатор, да, и здесь радиатор. Этот иногда, когда морозы начинаются, он включится. Тот, он, ну, только если сильные морозы, он включится. Вот. И вот как-то так. Это все, понимаете, не учесть. Невозможно сейчас вот взять и сделать какой-то однозначный вывод. Однозначный вывод можно сделать, что да, стало тише, стало, наверное, потребление поменьше. Отопление. Но за счет того, что в других местах теплопотери также присутствуют и так далее, плюс, приходится проветривать, то ну не знаю, как оно в целом это все работает. Так что вот я поделился своими впечатлениями. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, на телеграм-канал, кто не подписан. Смотрите, изучайте. Для тех, кто интересуется строительством, кому нужна техническая информация, именно, а не развлекательный контент, то добро пожаловать. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч. Напишите в комментариях, удивил я вас или нет рассказом о утеплении моего, моего дома, какие эффекты получил.